Здравствуйте! Мы начинаем наш урок из курса «Русский язык в семи уроках». И сегодня мы поговорим о правописании «не» с разными частями речи. Надо запомнить, что первое, что мы должны сделать, если нам встретилось слово, мы определяем, употребляется ли оно без «не». Если нет, то пишем его слитно. Если слово употребляется без «не», Определяем часть речи. Обратимся к глаголам идеи причастия. Не с глаголами идеи причастиями мы всегда должны писать раздельно, за исключением тех слов, которые не употребляются без «не». не истовствовать, ненавидеть, негодовать, неистовствуя, ненавидя, негодуя. Эти слова мы будем писать с «не» слитно, потому что они без «не» не употребляются. Нельзя сказать «истовствуя», нельзя сказать «навидя», нельзя произнести «годуя». Потренируемся, когда… Не с глаголом «пишется» слитно, а когда отдельно. Выполните задание. Итак, проверьте себя. Он не мешал делать уроки. Мы пишем раздельно, потому что не с глаголом, пишется обычно раздельно. Мачеха давно не взлюбила падчерицу, не взлюбила. Пишем слитно, потому что взлюбила. Нет слово взлюбила. Не годуя, в третьем предложении пишется слитно, годуя нет такого слова. В существительных прилагательных и наречиях одно общее правило. Если можно подобрать синоним слова «без не», то мы будем писать его слитно. При этом в предложении не должно быть слова с отрицанием «отнюдь не», «далеко не», «ничуть не» и не должно быть противопоставления с союзом «а». Выполните, пожалуйста, задание. Раскройте скобки. Слитно или раздельно вы напишите следующие слова. Итак, проверьте себя. Мы можем написать слова слитно в том случае, если мы подбираем синоним. Например, неизвестный аппарат, редкий аппарат, который нам не знаком. Если мы не можем подобрать синоним, мы подбираем близкое по смыслу выражения. Если же у нас есть слова с отрицанием, пишем. В таком случае «совсем не весело», «ничуть не интересно» – пишем раздельно. Посмотрим на следующую таблицу. «Неглубокая, а рыбная река». «Неглубокая, но рыбная река». Запомните, эти словосочетания с «не» пишутся слитно, потому что слова «неглубокая» и «рыбная» не являются антонимами. Итак, «неглубокая, а мелкая река» напишем раздельно, но «неглубокая, но рыбная река» напишем «неглубокая, слитно». Обращаем внимание не только на наличие союза «а», но и на смысл предложения. Обратимся... К следующей таблице не с причастием запомните не с причастиями пишется раздельно в трех случаях первое если причастие краткое второе если у причастия есть зависимое слово и третье если в предложении причастие используется с противопоставлением с союзом а обратимся к примерам негреющее солнце пишем слитно можно сказать холодное солнце. Неозаренное лучами солнца долина. Пишем раздельно, потому что есть слово «лучами», зависимое слово. Непрекращающийся дождь. Пишем слитно. Долгий дождь. Можно заменить синонимом. Незасеянные поля, пустые, чистые поля. Пишем слитно. Есть синоним. Непокрытая снегом земля. Пишем раздельно, потому что есть зависимое слово. Аналогично пишем и не заживающее долго рано. Но не проторенная, а едва заметная тропинка пишем раздельно, потому что здесь есть противопоставление с союзом А. И последний раздел не с местоимениями. Запомните, «не» с местоимениями пишется раздельно, если приставка «не» отделена от местоимения предлогом. «Не у кого попросить о помощи», «не у кого спросить задание», «не для кого петь», «не в кого влюбиться», «не на ком жениться», «не к кому пойти», «не для чего отвлекаться». Во всех этих словах мы напишем «не» отдельно. Но если мы отбросим предлог, Написание будет слитное. Некого попросить о помощи. Некого спросить о задании. Некого позвать послушать пение. Некого любить. Некому жениться. Некому пойти. Нечего отвлекаться. Напишем слитно. Итак, сегодня мы разобрали тему «не» с разными словами. Мы убедились, что «не» может писаться со словами и слитно, и раздельно. Если слово «не» употребляется без «не», всегда пишите его слитно. Если слово используется без «не», определяйте часть речи. Глаголы, идеи, причастия, обычно мы пишем раздельно с «не». До новых встреч в курсе «Уроки русского языка».